Эргономичнее и экономичнее, ну, с точки зрения потери энергии, потому что у меня все под рукой, видите, вот здесь вот, то есть мне не нужно ходить а, вдоль длинной стены. У каждого в квартире есть кухня, и каждый рано или поздно сталкивается с проблемой выбора кухонного гарнитура, какой его выбрать и как поставить в пространстве. Вот об этом сегодня мое видео. Будем сравнивать традиционную прямолинейную кухню вдоль стены и кухню с островом. Рассмотрим плюсы и минусы, что лучше и удобней. Погнали! Первый вариант – линейное расположение кухни. Ведь это тот вариант, который первый приходит в голову, и это первое, что мы пытаемся сделать в своей кухне. Давайте его рассмотрим. Итак, линейный вариант кухни – это когда кухня стоит вдоль всей стены. Здесь примерно 3 метра. Все эти три метра занимает кухонный гарнитур. Здесь у нас располагается рабочая поверхность, бытовая техника, холодильник, духовка, варочная поверхность и мойка. Что происходит, когда мы здесь чем-то занимаемся? Ну, готовка, естественно. Первое, нам нужно достать что-то из холодильника. Мы идем, открываем, берем продукты и несем их в раковину, чтобы здесь помыть. Помыли, положили, здесь порезали и потом положили что-то здесь делать все эти действия которые мы совершаем на кухне происходят вот таким образом вы уже наверное обратили внимание что я стою к вам спиной и разговариваю в пол оборота Итак, здесь мы пожарили затем разложили по тарелкам и тарелки уже понесли в столовую на стол накрываем зовем домочадцев ну или гостей или кто там к вам пришел кстати, если к вам пришли гости, и гости уже сидят за столом, а вы пока еще готовите, то это очень неудобно и как-то неэстетично стоять гостям спиной. Это главный минус, на мой взгляд, линейной кухни. Чем остров принципиально отличается от линейного расположения кухонного гарнитура? Самое главное, это то, что когда я готовлю, я стою лицом в зал зал, Столовую, В общем, я вижу, что происходит в комнате, а гости видят меня. И это очень важно. Я могу общаться не спиной, а нормально, лицом, глаза в глаза, понимаете? Это очень удобно. Второй минус заключается в том, что мы постоянно ходим вдоль всей вот этой линейки, наматывая метры и километры. Здесь всего 3 метра. Представьте, если кухня будет 5 метров. 5 метров туда, 5 метров сюда, то есть количество наших шагов увеличивается, это конечно же не добавляет нам комфорта. Остров. Это принципиально другая расстановка кухонного гарнитура в пространстве. Вы уже видите, это такой некий объем, который стоит посередине. Фактически комнаты, за которым происходит готовка. И выглядит это следующим образом. Мой лимон. То есть мы залазим в холодильник, берем оттуда продукты, подходим к острову, моем, здесь что-то режем, готовим и потом перекладываем в сковородочку или в кастрюлечку, чтобы сварить, пожарить. Вот так вот выглядит процесс готовки. Обратите внимание, что мои движения гораздо Короче, чем в линейной кухне. Помните, я ходил 3 метра туда, 3 метра сюда. Здесь мне достаточно сделать полтора шага, чтобы дотянуться до холодильника. Кстати, может холодильник быть и здесь. Здесь же в высокой колонне спрятан духовой шкаф. Причем на уровне груди. Это очень удобно. Достал противень, положил обратно. С точки зрения эргономики это удобно. Остров, как правило, делается глубже, чем обыкновенный кухонный гарнитур. А это значит, у меня появляется дополнительная поверхность для готовки. Остров – это двойные места хранения. То есть у меня есть ящики с этой стороны и есть ящики с этой. Видите? За островом удобно готовить вдвоем и даже втроем. Сейчас мы это увидим. Маша. Это Маша, хозяйка этого дома. Маша, привет. привет. Смотрите. Мы можем вместе с Машей готовить за этим замечательным островом. Она с той стороны, я с этой. Маша, давай вот резать лимон, как будто мы его режем. Здесь ее рабочая поверхность, здесь моя. И нам хватает места сполна. Более того, этот остров всего лишь 86 сантиметров. А вообще-то глубина острова делается и метр, и даже метр двадцать. Это значит у каждого по 60 сантиметров с каждой стороны. И вот мы с Марией совершенно спокойно стоим рядом. Здесь может еще кто-то стоять. Здесь может еще кто-то стоять. Представляете? То есть фактически утром в субботу может собраться вся семья. Мама может рассыпать муки и тесто. И мы будем все вместе тут лепить пельмешки или печенюшки. Это же здорово. Всей семьей собраться и готовить. Это очень классное преимущество острова. Линейная кухня экономит пространство. Поставили вдоль стены, ну и хорошо. Здесь тебе рабочая поверхность, здесь тебе шкафчики с различными необходимыми вещами, тарелками, специями. Здесь могут быть всякие кастрюльки, ножи, ложки, вилочки. Все вроде бы под рукой, все удобно и функционально. Но минус-то никуда не девается, когда мы стоим вот таким образом, мы спиной гостям. Что касается коммуникации и подключения всего оборудования, то, конечно же, здесь все проще простого. Все провода идут вдоль стены, штробятся в стену, выводятся в фартук, подводятся к навесным шкафам, где освещение и к бытовой технике. Нет никаких проблем. Также очень просто подключается раковина. Там вдоль стены идут трубы холодной горячей воды, слив. И здесь ни у кого никаких вопросов не возникает, как подключать технику, как выводить электричество, как подключать воду. Безусловный плюс такого традиционного расположения кухонного гарнитура заключается в том, что он поместится абсолютно в любое помещение, даже если оно будет 2 на 3 метра, то есть 6 квадратных метров. Кстати, это франкфуртская кухня, которая в свое время разработала Лихоцки, была такая дама, выходец из дизайнерской школы Баухаус. К минусам! Как я уже сказал, относится то, что мы постоянно стоим спиной к своим гостям. Второй минус. Мы не можем здесь готовить вдвоем. Точнее, можем, но это будет очень неудобно. Мы будем стоять, пихаться локтями, друг друга расталкивать. Третий минус. Это освещение. Стена-то нам света не дает. Конечно, здесь есть искусственный свет, но гораздо лучше, когда свет естественный. Совсем другое настроение! Четвертый минус – это то, что мы наматываем метры и километры. Но в целом это вполне понятное традиционное расположение кухонного гарнитура. Многим оно подходит. А теперь про общение. Например, Маша пришла ко мне в гости, а я готовлю вкусные стейки. И вот я его готовлю, а Маша сидит с бокалом вина. Правда, его пока нету. У Маши у нее есть только лимон. На, Погрызи. У меня в гостях ты можешь найти только кислый лимон, поэтому Маша пока что развлекает меня беседами, я жарю стейки, ну или что-то я там делаю. В общем, у нас идет нормальное общение, посмотрите, мы лицом друг к друг другу, а не спиной понятен плюс да это большое преимущество острова на мой взгляд поэтому если у вас есть возможность использовать остров в своем пространстве то обязательно сделайте это хотя кто-то совершенно другого мнения и ему больше подходит прямолинейная кухня ну или на крайний случай угловая я пробовал готовить и на прямолинейной и на угловой и на острове на мой взгляд остров это самое удобное расположение рабочей поверхности один из Важнейших плюсов это то, что остров прекрасно освещен светом. Окно у нас с той стороны, свет из окна буквально заливает эту поверхность, потому что передо мной нет стены, понимаете, нечему тень отбрасывать. Это все хорошо просматривается, все хорошо освещается, это очень удобно, комфортно и просто настроение совершенно другое, да, Маш? Маша говорит, что ставят только в больших домах, но это не так. На самом деле ставит и в квартирах, и в небольших квартирах, и мы это с удовольствием делаем. Даже в однокомнатных квартирах мы умудряемся поставить остров, обеденный стол, диван, чтобы сформировать нормальную общую гостевую зону. Поэтому используйте, конечно, остров. Если я один готовлю, то моя рабочая поверхность увеличивается в два раза. Потому что два метра с этой стороны, и если обойти с той стороны, там еще два метра. Но вот для Маши там тоже два метра. Хранение тоже в два раза увеличиваются. С этой стороны ящики и с той стороны ящики. А можем ящики не делать, мы можем подставить барные стульчики, ну или один стульчик. А здесь хранение, а здесь стульчик. Можно и то, и то. А можно и то и то. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о следующих полезных видео. Ну а если вы хотите научиться делать эргономичную, удобную и красивую планировку кухни, то обязательно ныряйте в описание, там есть ссылка на бесплатные уроки. А теперь поговорим про ошибки, которые были допущены при проектировании этого кухонного гарнитура. Нужно было этот холодильник поставить в дальний угол от окна.